Всем привет, с вами Кразон, и это игра от тех же разработчиков, что и пицца э, а, И э, будем играть в оффлайне. Тут всего два достижения. Короче, в мультиплеере и, видимо... Как она служит? Дает. Я так понимаю, что. А, тут он все-таки достается, да? Ну, крайне медленно. В этой точке игра веселее. веселье. Да, меч в прям... камне. Я не знаю, вы можете пока чай, явно ближайшие сколько-то минут и э, бат, ничего не произойдет. Самое смешное, что если отпустить, весь прогресс просто обнулит. Два достижения, напоминаю, GPLная и f Реально в 5 минут надо оставать этот меч. Может не 5 минут, может дольше. Но, блин, ребят, само по себе осознание того, что ты должен сидеть и вот так вот вытаскивать этот меч. Представьте себе фейбл, да? Первый фейбл, там есть тоже что -то вроде в но тебе он не дастся по двум причинам. Ты слишком слаб, и ты не герой. Поэтому у тебя есть два варианта. Либо вкачать силу, либо вкачать себя как героя. В тот момент, когда ты уже вкачаешься, тебе этот меч нафиг не нужен будет. Но представь, если там тебе нужно вот пять минут держать кнопку. Ну, не пять, десять. Я не знаю, сколько здесь надо держать. Тебе придется держать эту кнопку. А, я знаю пример такой игры. Daylight. В дайнлайте тебе надо, там есть экскалип, он называется экспалип, по-моему, даже. <coughs> тебе надо его найти в первом дайнлайте и удерживать кнопку просто на протяжении где-то пары минут. Ну, как я делал, я просто вставлял зубочистки, конечно же, да, в клавиатуру, или пал очень тяжелого оловянного солдатчика и уходил. Как я понимаю, здесь реально можно просто вот... тягивать его, да? А, -а, а! Вот он. Блин, Всё, я понял, надо мушку держать поровнее. А я держу и туплю, оказывается, надо это. Да ну нафиг. А вот лайфхак. держать мышку максимально ровнее и тянуть ее вперед а я просто что-то шевелю ее игра на пару минут даже на самом деле музыка меняет музыка меняет я нажал на кнопку записи сброса у меня сейчас на мышке находит Длина отбуха такая же. Ух, я чуть не сбросил. Если бы Причем вниз не взяли. Ничего, внизу он будет вот закрасываться. Насколько же длинный этот меч. У тебя одноручный меч, как он черт. По-моему, он стал тужить. Вот этот вручный меч. сюда тоже сделаем вот так. Я опять сбросил загая кнопка. Обычно я нажимаю. Да, блин. Нужно какие-то направляющие. Мне это не нравится. С ананасом была прикольнее. у меня уже у что а если я сделаю вот так у меня же ноут вот я могу своих качеств А я случайно еще и нажал. <звук> я лажаю не специально, чтобы вы понимали, что происходит случайно. нам блин нужен. Остался последний шанс, блин. Ой, отвлекает меня всякой Теоретически я могу банально использовать ахилл коврик. вот так вот весь стол да, не получилось еще раз О. <как> места как будто мало ну-ка еще а добавим еще чувствительность на максимум. Лайфхак. Чувствительность мышки влияет. И в то же время она влияет и на лево-право. светить мышку чисто вперед так я добрался уже до крон деревьев точнее не до крона до листы я осторожно нас сильнее стал сильнее стало квести по-моему это вообще какой-то у меня уже хроно деревьев тихо Насколько он длинный. Да блин, это настоящий меч. Данте, я не знаю, может им пордовать только. Вы чё да ну нет небес его прям надо кстати вот. и Фейла уменьшается Я вытянул эту шваль Я вытянул эту херню Я в Майнкрафте оказался Тут есть еще онлайн-мод. Кто-то интересно играет мне. Блин, ужас, ребят, ужас. <coughs> У меня освещение только оттуда, потому что там солнце я вот как не очень с этим освещением, мне кажется. <coughs> Hello to the king, baby. Это стоило того. <смех> Ладно. Вы ч, в меня трусы кинули только что? хренели? охренели? Дайте еще. <смех> Воришки какие-то подбираются. Так, король, да? Там пойдет. Герой сам выйдет, ладно А, а по-другому корона не снимается, что ли? Странные порядки в этом мире, очень странные, а, ладно. Меня уже и королева ждет, точнее, принцесса, да, получается? То есть вся королевская жизнь сейчас меня, да, это пройдет Ой, вот эта херня. Э, ну, Если они раз в год выдают какой-то такой перформанс очень забавный, это, это прикольно. <служдая> Давайте теперь попробуем мультиплеер. Может кто-нибудь играет. Что за the... Так, да, будем использовать мою. Последние 100 королей, да? Ой, давайте еще раз. получается всего одно достижение из двух попыток, да? Нам нужно второе достижение. Попробуем с первой попытки. Если не получится, заканчиваем серию, скажу же. А я думал, что здесь будет что-то вроде сервера, знаешь? Скорость надо какую-то иметь. Было бы смешно, если бы еще был какой-то рандом в плане самого меча, типа где-то он будет длинный, где-то короткий. Но на самом деле, видимо, нет. Никакого рандома мне не светит. Тоже игра, блин, на 10-20 минут. У нас еще есть третья игра, которую я, наверное, буду уже играть не сегодня, потому что у меня время не позволяет. Я хоть и в отпуске, но я человек занятой. Опять я выпущу. С этим освещением я выгляжу ужасно. Как, как не знаю кто его. Кстати, как выйду из отпуска, там уже будет выходить Келзон full Я прошел его еще до. Вот но поскольку у меня уже график занят. График выхода в видео уже как бы забит, да? Да, я же реально не выбил это достижение, хочу проверить все равно.